Модельер вешает свое украшение на сугроб И бегом они бегут обратно передавать следующую паре эстафету Задача понятна? На каждом украшении есть липучка Прилепляем ее на липучку на сугробе так. Девчонки, где еще раз первая пара, которая у нас была, пока ага. показали Это была репетиция Репетицию прошли Давайте держите.